Скорпиошки, скорпиошки, скорпиончики, мои любимые, мои родственники. Ну что ж, посмотрим, что нам перенесет месяц декабрь. Так, начало декабря как-то так не очень. Какое-то оно напряженное, немножечко нервозное. Я смотрю, что сфера финансов под вопросом. Особенно, если это связано с дилеммой дать-взять, дать-взять. Если у вас кто-то будет просить в долг, ничего ему не давайте, обойдется. Пускай сам себя зарабатывает. Тут есть высокий шанс, что человек может обмануть. Ну, если уже кто-то из детей будет просить, ну, уже тогда делайте выводы, насколько это необходимо для них. И насколько вы можете себе это позволить. И так будет оно до 8 числа. 8 числа состоится полнолуние в знаке зодиака близнецы. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту штуку. Видите, Луна будет в соединении с Марсом. Луна с Марсом это достаточно конфликтный аспект, неприятный. Можете также случайно обнаружить, что кто-то из ваших бывших захочет появиться перед вами. Но это будет ошибка с его стороны, поскольку вы будете совершенно не настроены на эту встречу. С 6 по 10 такая сладкая парочка, как Венера с Меркурием, перейдут из Стрельца, из вашего символического дома финансов, в третий. Третий дом ⁇ это дом коротких дорог, поездок, путешествий. Благоприятный период для тех, кто занимается тренингами, там участвует в каких-то там небольших ко -ко -ко коучингах, к чему-то обучает, ведет какие-то курсы. Хорошо для тех, кто водит автомобиль, прекрасный период для приобретения автомобиля, не обязательно автомобиль, а там мотоцикл, велосипед тоже подходит ко всему, что передвигается и все, что связано с техникой, получится провернуть удачную сделку также обратите внимание на период с 15 по 20 там Венера вместе с Меркурием поочередно будут образовывать благоприятный аспект к Урану для вас Уран он находится в Тельце а Телец это символический том партнерства супер-пупер благоприятный период для знакомства с кем-то по переписке может быть это в дороге случайно столкнетесь и вы знаете, судя по тому, что личные планетки будут находиться в земном знаке, то этот человек может быть тоже земной стихией, он может быть надежным. он может прийти в вашу жизнь всерьез и надолго. Вот, вот с 15 по 20 постарайтесь где-то активничать в чем то или хотя бы в интернете, или где-то ходить по мере возможностей, поскольку очень большой шанс встретить... Ну, Хорошего, надежного человека в своей жизни. Либо уже перевести ваши отношения, имеющиеся на какой-то другой уровень. Но по Урану здесь, знаете, все-таки что-то такое, что может прийти неожиданно. Ну, посмотрим. Потом расскажете, у кого будет желание поделиться. Также 20 числа Юпитер. Он переходит из рыб в Овен. Переходит в знак Управление Марса значит будет находиться до середины мая 2023 года в этом знаке и он что он вам дает значит для вас это дом здоровья и дом работы ну я могу предположить что либо вы будете больше внимания уделять своему здоровью может быть заботиться о себе может быть кто-то займется спортом какой какой-то активностью который уже давно не занимался ну и плюс еще увеличится и масштабы вашей работы появится ее больше вам захочется как-то больше все объять захочется что-то такое осуществить чего вы раньше не, не могли до чего раньше не доходили руки то есть будете максимально активны вот знаете будете как такой жадный до работы прям набирать набирать хочу то и это и это и все успеть сделать и вы знаете, вам будет это даваться очень легко это правда потому что сам по себе скорпион его марс является еще и его вторым управителем поэтому вы прям вообще будете максимально активны Далее, с 20, значит, 23 числа будет новолуние в Козероге, Козерог, ну вот как раз есть, если вы, вы хотите что-то оформить, там юридические, какие-то документы, куда-то подать, поступить, что-то, в общем, что-то сделать новенькое, то лучше всего это начинать уже начиная с 22-го, 22-23-го. На новолуние здесь как раз и знак по солнцу будет меняться, переходить тоже в Козерог. Вот все, что касается документации, то это лучше после 22 числа. Но помним, что 29 числа у нас Меркурий становится ретроградным, а это значит, что наступает время для закрытия старых дел. Все притормаживается, и любая активность притормаживается как физическая, так и ментальная. И это все дело будет до 18 января 2023 года. Обратите внимание вот на эту вот красивую такую вот э, красивый стилиум, когда соединяются три планеточки вместе: Меркурий, Плутон и. Венера, вы знаете, вот в личном гороскопе это может дать ну, какую-то прибыль, что-то очень удачное. Сейчас я смотрю, да, десятое. Какие-то удачные изменения в жизни человека. Со стороны, например, государства или, значит, каких-то таких крупных объединений, это могут быть, наоборот, какие-то очень важные процессы, которые сложно остановить. Какие-то изменения но, но конкретно вот в вашем случае, вот лично в вашем гороскопе, я надеюсь, что это будет все-таки, ну, все-таки какой-то удачный случай придет в вашу жизнь. Обратите внимание, вспомните, что у вас было год назад, в декабре. Вот точно такое же соединение оно уже было. Ну. Какая-то удача, я думаю, мимо вас не пройдет, тем более, что соединение Плутона с Венерой это вообще аспект миллионера, и это благоприятное, вместе с Меркурием, это еще и благоприятное сочетание для какой-то такой коллективной работы, для эффективной коллективной работы. Ну посмотрите. Ну что, желаю вам благоприятного, удачного декабря. Я обязательно постараюсь подготовить прогноз на новогодние праздники. Следите за анонсом и до встречи в следующих прогнозах.